Доброго дня, участники Немиркин шоу! Останавливались ли вы в последнее время, чтобы посмотреть на свою жизнь с точки зрения большой картины? Чувствуете ли вы, что движетесь вперед к своим целям, или вы застряли в рутине? Очень легко потеряться в рутине дня и каждый день выполнять одни и те же задачи. Эти вредные, но мелкие привычки могут накапливаться и приобретать все большее, часто негативное значение в дальнейшем. Таким образом, выявление мелких признаков по мере их появления в вашем образе жизни может помочь пресечь проблему в зародыше. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что эта статья предназначена для образовательных целей и основана на личном мнении. Это не замена профессиональной консультации, а лишь общее руководство. Мы советуем вам всегда прислушиваться к своей интуиции и всегда делать то, что правильно для вас. Идем дальше. Вот шесть предупреждающих признаков того, что ваша жизнь может развалиться. Первый. Вам ничего не интересно, чувствуете ли вы скуку от жизни? Это чувство обычно известно как ангидония и может быть вызвано рядом причин, таких как депрессия, тревога, стресс, употребление наркотиков и так далее. Отсутствие интереса делает крайне трудным поиск мотивации для достижения своих жизненных целей. Вставать по утрам с постели кажется трудной задачей. Когда вы обнаруживаете, что у вас отсутствует положительная реакция на вещи, которые раньше вызывали у вас радость, важно срочно принять меры, пока не начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. Делайте небольшие шаги, например, постепенно возобновляйте занятия, которые, как вы помните, раньше вам нравились. Или оставаться активным настолько, насколько это возможно, может помочь вам сохранить мотивацию. Однако, если вы чувствуете, что ничего не помогает, обратитесь за профессиональной помощью, чтобы лучше справиться с проблемой. Второе. Вы не заботитесь о себе и своем доме. Сколько усилий вы прилагаете для поддержания общей гигиены? Проявление безразличия к состоянию своего тела и окружающей среды – явный признак того, что не только не все идет гладко, но что вы смирились с этим и сдались. Конечно, бывают случаи, когда вы просто слишком заняты, чтобы должным образом ухаживать за своей внешностью и домом. Главный фактор, на котором вам следует сосредоточиться, размышляя об этом знаке, это ваше безразличие к нему или нет. Вы можете попробовать убраться в своей комнате или доме и посмотреть, действительно ли это что-то изменит. Считается, что уборка – это полезный прием, позволяющий отвлечься от грустных мыслей и разобраться с тем, что происходит в голове. Третье. Вы отказываетесь общаться с другими людьми, когда в последний раз вы нормально разговаривали со своей семьей или друзьями. Если вы целенаправленно избегаете общения с кем-либо, то это может означать, что есть повод для беспокойства. Да, каждому человеку необходимо личное пространство, чтобы восстановить силы и сосредоточиться на собственных мыслях. Но если причина вашей изоляции связана со страхом, то, возможно, вам стоит что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию. Это может быть связано со страхом перед людьми, социальными ситуациями, сложными мыслями и эмоциями. Один из лучших способов победить эту ситуацию – положиться на других. Осознанное обращение к близким и родным людям может помочь вам, ведь они всегда хотят для вас самого лучшего. Возможно, они дадут вам совет, который будет для вас чрезвычайно полезен. 4. Вы не живете настоящим. Вы постоянно думаете о прошлом или будущем, но забываете о настоящем. Если вы постоянно вспоминаете приятные воспоминания из прошлого или смотрите в будущее, надеясь, что что-то изменится, но забываете сделать что-то для этого, то, скорее всего, ваша жизнь идет по ухабистой дороге. В воспоминаниях нет ничего плохого. У вас наверняка есть масса приятных воспоминаний из прошлого. Но если вы будете постоянно думать о них, то в итоге потратите много времени впустую, и у вас может возникнуть ощущение, что вы застряли. Или если вы постоянно думаете о будущем, вы можете занять очень пассивную позицию. У вас будут такие мысли, как скоро все наладится, давайте просто подождем. Четкое сосредоточение усилий на своих жизненных целях и принятие мер по их достижению стимулирует вас оставаться в настоящем. 5. Вы постоянно откладываете дела на потом. Есть ли у вас привычка постоянно откладывать дела на потом и никогда не доводить их до конца? Это также может быть признаком того, что вы начинаете чувствовать себя ленивым и теряете мотивацию и энергию. Опять же, вы можете откладывать дела, потому что действительно слишком заняты, или у вас есть другие дела, которые нужно сделать в первую очередь, и это совершенно нормально. В конце концов, вы можете успеть сделать так много за день. Однако если вы постоянно откладываете дела, даже когда вам больше нечем заняться, вот тогда это вызывает беспокойство. Обычно самое трудное – это начать. Поэтому избавление от списка отговорок – это первый шаг в правильном направлении. Шестое. Вы ненавидите свою работу. Насколько вы счастливы на своем нынешнем рабочем месте? Да, многие люди справляются со своей работой, не любя ее, но и не ненавидя. Если вы постоянно хотите уйти пораньше, считаете секунды до того момента, когда сможете покинуть рабочее место, или вас совсем не устраивает экономическая безопасность, которую она приносит, то такая ситуация требует перемен. Работа, которую вы ненавидите, сделает несчастным не только вас, но, скорее всего, и других. Снижение качества работы ведет к дальнейшим проблемам. Разумнее всего пресекать такие чувства в зародыше и думать о мерах по исправлению ситуации. Необходимо обратить особое внимание на то, происходит ли что-то потому, что вы целенаправленно сделали это, или на это влияют другие факторы. При рассмотрении таких ситуаций важным условием является учет ваших обстоятельств поскольку вы можете делать одно из вышеперечисленных действий, но по совершенно другим причинам. Решение этих проблем, как можно раньше, может помочь жить полноценной жизнью. Есть ли у вас какие-либо из этих привычек? Если да, то помогла ли вам эта статья распознать их? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кто не знает о его побочных эффектах. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомления, чтобы получать новые видео. Супер спасибо за просмотр!